всем снова здравствуйте издание у нас сегодня ветрище здесь дождь и нам ничего не остается делать как сходить в бассейн в общем сегодня идем в аквапарк так вот он выглядит снаружи давайте зайдем вовнутрь, посмотрим как же он выглядит изнутри Игрушки, вещи, пальники. Игровой зал. Игровые автоматы, какие хочешь. Так, ладно, все, мы идем в бассейн. Девочки наверх. Мальчики прямо. Маленько неудобно сделано. У нас вещи были все в одной сумке. Пришлось сейчас сумки вытаскивать, половину вещей. И с Денисом идем сюда. Короче, кабинок даже для того, чтобы переодеться нету, Только вот такие ящики, куда можно сложить вещи и все. Прям вот здесь все раздеваются. Мы-то не стесняемся, но девочки, я думаю, им уже не так, как нам. Переоделся и пошел. Так вот выглядит бассейн сверху. Народу слишком много. Через много народу. Наконец-то мы дождались нашу первую плюшку. И сейчас поедем на горке Торнадо. Мы готовимся к старту. Стартанули! идем на такую горку. Дай ползум слайд. Там близко не мечтать. Все, дети погнали. Чао. Полетели. Сейчас идём на водные гонки, вот на таких вот маток, как раз три трассы, и нас трое. Сейчас надо нажимать, да? Погнали! Пошли на улицу, там халатинов Ветрище, дуба Оружие выглядит здоровенно, а внутри он не какой-то большой Дальше ходим по бутылке, пусть дубак. Голова мерзнет, потом будет болеть Дубак, дубак, дубак на улице. Еще раз идем на водные гонки Дей не сдает нам отыграться. Здесь подожди-ка. и сверху. Нажимаем. И вниз. А, я последний. Пять я первое место не взял. Третье. Энерг, давай. Угоряем. Раз, два. Свертый собрался у вот, вот. вот такая краткая инструкция, правильно создавать, как финишировать поворачивать Я тебя почти поймал сейчас. Я сейчас Бенни совсем на сердце не придут. Поболтал меня. Средняя горка, Бункер Чюр. Я первый. А, давай, я вас поставлю. Давай, ты первый. Леска уже идет. По концу. Все, стартует. Погнали сторону Пока, Вов. Ну и напоследок перед закрытием решили еще раз на серфинг сходить, на этот раз и Джессика с нами. уже закрылись, но последние остались а не последние, тут еще пару человек в принципе аквапарк неплохой такой 130 евро он нам обошелся на весь день ну вот сейчас его закрыли ну, получается где-то до 5 наверное он его закрыли ну, в принципе вот так, когда плохая погода нечем заняться, можно и съездить в аквапарк несмотря на то, что он 130 евро стоит Денису больше всего здесь три аттракциона понравилось. Денис, какие? Это все. Это серфинг, торнадо. И торнадо и мне гонки. понравилось. Ну и серфинг тоже мне понравилось. И перегонки. И гонки, где мы втроем. Самой Ладно, что-то, да, все. Да, На этом наше видео закончено. Идем мы сейчас. Вон в тот магазин Прикупаемся немножко и едем домой Закрываемся, топим камин И будем чисто дома чилить Дровишек надо купить Вот у них вдоль дороги вот так вот стоят Вагончики Не вагончики, как их назвать И вот дрова Продаются Все на человеческом доверии Так, Один штук 45 крон закидываем 45 крон сейчас подожди 45 крон у меня нету закинем 50 крон и вот сюда 50 крон 6 евро получается